я за тебя голосовала Мы знаем, что тогда ты победил Ты стал для нас народным президентом Но Кремль тебе это не простил Тебе судьбу страны вершить Нам одного тебя ценить Крутинин Павел Николаевич С тобой Россия значит будем жить Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла ла ла ла ла Грудинин, Павел Николаевич, с тобой Россия, значит, будем жить. Боясь, что сможешь стать ты депутатом, Опять ведут нечестную игру. Но чем страшнее ложь, тем громче правда. И мы продолжим за тебя борьбу Тебе судьбу страны верши Нам одного тебя ценить Грудинин, Павел Николаевич С тобой Россия значит будем жить Ла-ла Все значит, будем жить. Мы с родиной расстаться не готовы. Мы мать везде не правы оставлять. Ты тот, кто всю страну объединяет. Ты не один, ты должен это знать. Тебе судьбу страны верши. С тобой Россия, значит, будем жить! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Грудинин Павел Николаевич С тобой Россия, значит, будем жить! Зло так если нет героев Герои те, кто борется со злом ты был бы лучше на любом их месте Но никогда не выйти на твоем Тебе судьбу страны верши Нам на одного тебя ценить Грудинин Павел Николаевич С тобой Россия, значит, будем жить ла, -ла, -ла.